Привет, друзья. Надеюсь, вы именно мои друзья, не чьи а именно мои, Жекины. Жекины друзья и что я хотел вам сказать а, в своем видосике в этом коротком я хочу открыть у себя на канале новую рубрику анекдоты от Джеки». А, я буду делиться с вами анекдотами которые я когда-то где-то слышал и анекдоты которые я сам собственноручно для вас мои любимые, дорогие друзьяшки а, придумал на своей любимой фирменной раскладушке написал, да, начерикал для вас анекдотов, поэтому жмем вот такой вот жирный, жирный, жирный лайк, а, ставим интересные комментарии и обязательно, друзья, обязательно подписываемся, если вы еще на меня не подписаны быстрее это сделайте, чтобы не пропустить интереснейшие анекдоты, ну давайте